И запомните главное, никогда не плывите против течения Здравствуйте, с вами Александр Это видео будет очень важное Оно будет короткое, так что досмотрите до конца Возможно, это спасет вашу жизнь Балтийское море, конечно, хорошее Но оно очень опасное Есть у нас отбойные течения и разрывные течения Они очень опасны И в основном происходит на Балтийской косе И от Балтийска Туда в сторону янтарного Дело в том, что как бы вы хорошо не умели плавать Вас это не спасет То есть если вы попали в течение Из него выплыть невозможно То есть если вы будете плыть против течения То вы не выплыдете То есть сил не хватит просто Течение оно быстрее вас И на самом деле течение происходит даже не на глубине Оно может утащить вас, когда вы находитесь не на большой глубине То есть по пояс в воде, даже по колено, чуть выше колена вас может начать затягивать течение и вы не можете выйти из него то есть отрываете одну ногу и вас начинает уже тащить на глубину то есть в таком случае нужно просить кого-то на помощь чтобы Дали руку и вас вытащили. Либо потихонечку, маленькими-маленькими сашками нужно из этого выходить. Может, кому-то покажется это глупостью, что как такое вообще может быть. Но на самом деле может быть. Это похоже на какую-то горную реку, которую... Вот кто переходил в горную реку, он прекрасно понимает. Одну горную поднимаешь, и тебя там уже начинает сносить. Также и здесь. Течение может быть очень сильное. И есть течение опасное, еще в Зеленоградске. О них я тоже сниму отдельное видео, они немножко другого типа по поводу разрывных течений разрывные течения или отбойные течения они не всегда идут от берега то есть вы наверное видели план, там карта висит на море, как происходит, как выглядит это течение то есть волны идут на берег, потом в воде нужно куда-то уходить и она собирается в каком-то одном месте и как бы рекой утекает в море и в данном случае нужно плыть параллельно берегу. Течение это обычно не широко, оно может быть там, там 5-10 метров или там 20 метров. Оно может быть разное. Вы плывете вдоль берега, течение ослабевает, и, то есть вы из него вытик, выплываете, из этого течения и плывете дальше к берегу. Но не все так просто. На самом деле течение есть вдоль берега. И происходят они не тогда, когда сильные... Шторм, там сильные волны. А когда волны уже небольшие, то есть волна маленькая, она там может быть полметра, быть волной. Но вдоль берега несется в течение с огромной скоростью просто. То есть вы туда зашли, там, грубо говоря, по пояс, окунулись, все, там многие у вас ну, немножко решили проплыть. И все, и вас унесло, и дальше вы теряетесь, вас просто несет непонятно куда. Оно несет вдоль берега, конечно, нужно в данном случае... Если течение вдоль берега, быстренько из него к берегу плыть, да. Но ну как происходит? Вот смотрите, как такое вообще происходит? Я просто сталкивался с этим на самом деле лично. Лично попадал в такие течения. Шторм наносит косу подводную под морем. То есть берег дальше метров там, 10 или 20 идет глубина. А потом идет мель, то есть там может быть по колено или по пояс, и такая коса идет вдоль берега. Это в районе Витлана такое часто происходит. И что происходит дальше? Волна идет к берегу, даже небольшая, и потом в какой-то момент что-то меняется с ветром, и происходит, очень резко начинает образоваться вот это вот течение, и, и как река просто несется между косой вот этот вот подводный и между берегом просто очень быстрая река происходит и все вы туда попали и вас понесло То есть, и эта река она очень длинная она там может идти очень очень далеко от берега и временами она уносит в море то есть она разная, течение это разное. но туда-сюда, там, оно как ходит, оно непонятно. Оно может там кружить в море, потом опять куда-то уходит. И если вас унесло вот такое течение, оно вас может унести в море. То есть коса закончилась подводная. И в, это, в этот разрыв между этой косой и может быть там следующая коса есть, вас может выкинуть в море. И тут, понимаете, тут никакие правила уже не помогают. Ты не знаешь, куда плыть. То есть плыть вдоль берега, вдоль берега тебя несет, да? плыть от берега, ну куда там, в море плыть или куда там, на косу попытаться выбраться, если ты знаешь, где она находится. То есть в данном случае можно очень сильно растеряться. То есть если это стандартное обычное отбойное течение, которое идет перпендикулярно от берега, то тут как бы все понятно. То есть нужно выплыть с этого течения поперек течения и вернуться к берегу но когда происходит такая река которая несется просто вдоль берега и с огромной скоростью и она уносит тебя потом в разрыв между косами Тут достаточно сложно, понимаете, очень достаточно сложно сориентироваться, то есть можно растеряться в данный момент и не понимать, что происходит, какой стороной вы там ощутитесь в этом течении, может вы лицом к морю, пока вы развернетесь, оно вас уже там куда-то унесет. Это на самом деле все очень непросто. То есть ориентироваться там очень непросто, особенно когда ты с этим не сталкивался И тонут очень много людей На самом деле очень много людей тонут каждый год Причем гибнут люди, которые с очком там ловят янтарь Они находятся в гидрокостюмах, умудряются все равно утонуть То есть их как-то там уносят Вот я в прошлом году такую историю тоже слышал Каким-то образом человека унесло, он плавал в течение, его там кружило, его достать люди не могли другие, и каким-то образом он утонул. Как-то и он хлебнул воды, непонятно, но человек утонул. То есть даже, представьте, в гидрокостюме, не погрузившись под воду, человек умудрился утонуть. Как такое может происходить? Течения эти, они вас никогда не утащат под воду. То есть этого бояться не нужно. Под воду вы не, воду вы не уйдете. Ну и, конечно, нужно быть аккуратным, чтобы не хлебнуть водички, там, не растеряться и там, не потерять сознание. Потому что, как говорится, утонуть можно и в ложке. Если хлебнуть там неправильно, не туда попала водичка, и все. Поэтому я сниму отдельное видео отдельное видео именно по течениям. То есть я для вас в гидрокостюме найду течение, залезу в это течение и покажу вам как оно уносит, куда оно уносит, как это вообще происходит и можно ли с него выбраться. То есть я попытаюсь плыть, и вы увидите, что это невозможно абсолютно сделать. Конечно, у меня будет еще лодка, будут там спасатели и это будет безопасно. Вот. Но я хочу показать именно вам, чтобы вы понимали, что это такое, насколько опасно было море. И то есть еще раз повторяю Вас может утянуть, когда вы Находитесь в воде чуть выше колен Даже по пояс в воде Если начинается такое течение То вы просто Не можете справиться И вот представьте, вы еще плавать не умеете Многие же люди не умеют плавать Так более-менее, там проплывают там, 20 метров и такого человека, по пояс в воде находящийся, уносит это течение моря, и никто его не спасет. И еще, многие люди не знают о том, что люди, когда тонут, они не кричат. Это может в фильмах такое бывает, там, помогите, спасите, я тону. На самом деле никто не кричит, люди тонут молча. Могут два человека рядом купаться, один из них будет тонуть, и тот рядышком, он не поймет, что тот тонет. Потому что, если человек тонет, ему он хлебнул водички, и он уже не может кричать. Понимаете, он, он, он как-то может там что-то руками показывать, но кто это поймет? Поймет только тот, кто опытный человек, который это все понимает. Поэтому будьте осторожнее. Поймите, если что-то с вами случится, может получиться так, что куча народа будет кругом и никто вам не сможет помочь. Будьте аккуратны, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях, чтобы люди знали, как опасно эти течения и смогли спасти свою жизнь. И запомните главное, никогда не плывите против течения. Всем пока, с вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.